Добрый вечер и добро пожаловать в Такер Карлсон. Сегодня мы начнем с признания. За все то время, что мы тратим на болтовню в Белом доме Байдена и за последние два года, поразительно, как мало мы на самом деле знаем о том, что там происходит. Кто именно работает над Джо Байдена? Чем они занимаются целыми днями? На какой стадии гендерного перехода они находятся? Все это справедливые и необходимые вопросы. Поэтому сегодня вечером, пытаясь ответить на них, мы хотели бы выпустить первую часть регулярного образовательного материала, который мы называем «Кто управляет вашим правительством?». В центре внимания сегодняшнего вечера Сэм Бринтон. Сэм Бринтон один из людей, которые руководят вашим правительством. Бринтон высокопоставленный чиновник Министерства энергетики. Его работа заключается в надзоре за утилизацией ядерных отходов в этой стране. Британия следит за тем, чтобы отработавшие топливные стержни хранились в безопасности. Это большая ответственность, чем вы можете себе представить. Большинство людей предполагают, что как только стержень израсходован, вы можете проигнорировать его и перейти к чему-то другому, может быть, взять свою собаку в парк. Но это неправда. С отработанными стержнями часто труднее всего иметь дело. И Сэм Британ является экспертом в этой области. Но это еще не все. Чем он является. Британия также недвоичная, гендерно изменчивая и, возможно, двудушная. Это его настоящая сверхдержава, и именно поэтому Джо Байден нанял его на такую деликатную работу. Вот Бринтон в 2019 году и отдел кадров Белого дома четко проверил его, прежде чем взять на борт. Бринтон и я занимаем должность руководителя отдела пропаганды и государственных дел проекта Тревор. Я нахожу свободу прекрасной концепцией. Многие мои друзья говорят, что иногда я слишком свободен. Я стараюсь быть самим собой. Сила свободы в том, что способности быть самим собой не обязательно препятствуют, а скорее прославляют. Я гендерно изменчивый человек, который ходит по залам Конгресса. Говорите о силе свободы каждый день, чтобы слышать, как мои шпильки стучат по этим мраморным полам, и в то же время знать, что я заслуживаю быть в этой комнате так же сильно, как и кто-либо другой сейчас по традиции в министерстве энергетики не так уж много парней, которые стучат шпильками по мраморным полам итак, вы с самого начала знали, что портфель британских услуг выйдет далеко за рамки ядерных отходов, и это действительно так когда в Белом доме Байдена разразился кризис, Сэм Бринтон, это мужчина и женщина, к которым они обратились 16 сентября этого года в Белом доме произошел кризис Рон Десантис только что перебросил по воздуху группу нелегалов из Латинской Америки на идиллический Массачусетский остров Марта-Свиньярд проблема для администрации Байдена была довольно очевидно, Как вы публично поддерживаете открытые границы, не оскорбляя своих собственных доноров с высокими долларами, многие из которых отдыхают на Марта-Свиньярд, и не хотят делить свои пляжи с бразильцами, у которых есть только высшее образование? Это непросто. Но у Сэма Бринтона был план. Как и у во Франции военного времени, он набросал сложную диверсионную операцию, призванную спасти Белый дом от этой катастрофы. Бринтон инкогнито отправился в аэропорт Миннеаполис-Сент-Пол и направился к выдаче багажа Там он нашел ахиллесову пету врага Он нашел сумку стоимостью 2 доллара с нулем, неохраняемую и набитую модной женской одеждой Проявив максимальную скрытность, Сэм Британ затем переправил одежду обратно в штаб-квартиру в Вашингтоне и добавил ее в свой собственный гардероб Операция прошла успешно Новые смелые наряды Британии — это шоковая волна для патриархата Щелкающие высокие каблуки — это одно, но короткий топ и ставты с блестками Никами, ни его, ни администрацию, на которую он работал, ничто не остановило. В своей новой одежде британец вылетел в Лос-Анджелес, где выступил хедлайнером семинара, посвященного двум областям его знаний, точным наукам и сексуальному рабству. Семинар назывался «Порка» от математического анализа до химии. И он обещал объяснить, почему физика является ключевой частью опыта перегиба. Британская Alma Mater Массачусетского технологического института была глубоко впечатлена. Школа разместила на своем веб-сайте яркий профиль своего опытного дополненные фотографией Сэма Бринтона, одетого в одежду, которая, похоже, была взята из сумки на роликах в аэропорту Миннеаполиса. Сэм Бринтон заявил, что Массачусетский технологический институт, который является университетом, спасает мир. К сожалению, у местной полиции был другой взгляд на Сэма Бринтона. Как оказалось, в аэропорту Миннеаполиса есть камеры наблюдения, и эти камеры запечатлели, как Бринтон снимал идентификационные бирки с сумки на роликах на карусели. Это было доказательством того, что это не было путаницей. Сэм Бринтон украл несколько женских платьев и нижнего белья, а затем путешествовал в них по стране. Это преступление даже в 2022 году. Поэтому полиция арестовала Бринтона и предъявила ему обвинение в краже тяжкого преступления. Так что в будущем, похоже, в какой-то момент кому-то другому придется иметь дело с американскими отработанными топливными стержнями. К счастью, у Белого дома уже есть кандидат на примете. Это был бы Дилан Малвани, звезда ТикТок и советник президента Соединенных Штатов. Министерство энергетики, познакомьтесь с вашим последним инженером по ядерным отходам. Это мой первый зимний сезон в качестве женщины. И этот также первая зима, когда у меня есть сиськи. И мне особенно нравится, что я пахну ванильным кашемиром. Кто бы не хотел, чтобы его грудь пахла ванильным кашемиром? И просто напоминание о том, что тампонами пользуются люди всех полов, а не только женщины. Я забыл, что моя промежность иногда не похожа на промежность других женщин, потому что моя не похожа на маленький карман Барби. И мы все просто нормализуем женщин, у которых иногда бывают выпуклости. Все люди пользуются тампонами, а не только женщины, говорит Дилан Малвани. Мы не знаем, разъяснял ли Фил Малвани это подробно президенту Соединенных Штатов, когда они с Байденом недавно встречались в Белом доме, как они это сделали. Но мы можем вам сказать, что то, что только что сказал Дилан Малвани, это наука. Чистое доказательство на 200 долларов, заставляющее ваши глаза слезиться от научного факта, такого, который вы хотите сделать ранним утром после тяжелой ночи. Никаких миксеров, спасибо. Я возьмусь за свою науку прямо сейчас и выдру рот рукавом. И это то, на что похоже каждый день в Белом доме при Джо Байдене. Бурная безостановочная научная вечеринка. Как объяснила на днях гажа Карин Жан-Пьер, потрясенной прессе, иногда после дневного сна Джо Байден идет дальше и встречается с учеными. Именно так он расслабляется с ведущими учеными. Смотрите. Сегодня президент Байден встретился с тремя американскими лауреатами Нобелевской премии 2022 года: доктор Кэролин Бертотси, получившая Нобелевскую премию по химии, доктор Джон Клаузер, получивший Нобелевскую премию по физике, и доктор Дуглас Даймонд, получивший Нобелевскую премию по экономическим наукам. Итак, Джо Байден встретился не с одним, не с двумя, а с тремя лауреатами Нобелевской премии. Нет, чтобы внести ясность, это была не Нобелевская премия. Нобелевская премия — это торговая марка. Это немного отличается точно так же, как та сумочка за 12 долларов, которую вы купили на канал Стрит, строго говоря, не была сделана Луис Уитон. Но как бы то ни было, это была приличная сумка, и вы получили за нее хорошую цену. И то же самое происходит с Нобелевской премией. Это не Нобелевская премия, но она благородна. Это благородная премия. Именно так она получила свое название. Она знает. На этом этапе вы, возможно, пришли к выводу, и это не входило в наше намерение, Мы сообщаем здесь факты, но вы, возможно, решили, основываясь на доказательствах, что многие люди, которые управляют вашим правительством при Джо Байдене, глупые и глупы, и у них странная личная жизнь. И, конечно, это правда. Но это еще не вся история. Многие из них также страдают манией величия, которые понятия не имеют, насколько они глупые и глупы. Так что для государственных служащих этой категории Камала Харрис всегда будет источником вдохновения, живое доказательство того, что завышенная самооценка и роман с Вилли Брауном могут буквально катапультировать вас на вершину и весь фокус здесь в выносливости каким бы неловким вы ни были вы просто продолжаете идти вперед таков урок Камалы и вот она здесь на Филиппинах всего на прошлой неделе доказывая это спасибо вам я так рада вас видеть какой теплый прием Спасибо вам. Вы собираетесь продолжать танцевать. Продолжайте танцевать. Покажите мне танец. Покажите мне танец. Танцуйте, крестьяне, танцуйте. Танцуйте для меня. Покажите мне танец. Это работает. Это вице-президент Соединенных Штатов приказывает крестьянам танцевать для нее. Это всегда срабатывает. Это работает и для Дженни Эллин. Дженни Эллин министр финансов Джо Байдена, но она нечто большее. У нее есть прошлое. Если американская экономика прямо сейчас выглядит немного неустойчивой, если вы чувствуете, что, возможно, мы движемся к значительному падению, что же, отчасти это из-за Джанет Йеллин и ее совершенно безответственного поведения на посту председателя Федеральной резервной системы. Таким образом, Джанет Йеллин лично сделала больше, чем возможно любой из ныне живущих американцев, чтобы привести нашу страну к резкой инфляции и очередному жилищному пузырю, который, по-видимому, вот-вот лопнет, унося с собой большую часть нашей экономики. Итак, Дженни Эллен сделала это, напечатав тонны дешевых денег, а затем получив откаты в виде гонораров за выступления от банков Уолл-стрит. Это произошло. Тогда вы можете посмотреть и сами убедиться, что это произошло. Но вот ключ к разгадке. Дженни Эллен не намерена признавать, что это произошло, и как представитель Белого дома Байдена, она не обязана это Признавать. Вы знаете, что она может сделать, она может обвинить во всем вас, крестьянин. И прошлой ночью она так и сделала. Смотрите. Оказалось, что пандемия оказала совершенно особое воздействие на экономику. Помните, все перестали тратить деньги на услуги. Они находились в своих домах год или больше. Они хотели купить гриль и офисную мебель. Они работали из дома. Они вдруг начали тратиться на товары. О, они разорились на гриле. Это не имело никакого отношения к тому факту, что я руководил ФРС, которая контролирует нашу денежную массу. И, следовательно, контролирует нашу экономику на самом глубоком уровне. И я напечатал так много денег, что они больше ничего не стоят. И именно поэтому наша экономика вот-вот взорвется. Но это не то, что произошло. Вы купили гриль. В следующий раз так не делайте. Танцуйте, крестьянин, танцуйте. Адам Королла отличный танцор, также ведущий шоу, присоединяется к нам сегодня вечером Это великая страна, но чем глубже вы смотрите на людей, которые на самом деле управляют ею, тем больше у вас возникает ощущение, что все это своего рода сложный набросок SNL, где они ставят буквально самых тупых людей в мире во главе лучшей страны Давайте не будем забывать адмирала Левина, потому что вы должны представить себе адмирала Левина и парня, отвечающего за отработанный уран. И представить, что Северная Корея, Россия или Иран думают об этой стране, когда видят фотографию этих двоих, стоящих рядом друг с другом. Все дело в разнообразии найма, и это проблема. И люди получают много дерьма за то, что говорят о разнообразии найма. Здорово иметь разнообразную группу, но это не может быть единственным критерием, который мы используем при найме людей на сверхважные должности. Вы никогда не смогли бы сделать этого со спортивной франшизой. Камала Харис, для чего бы вы ее наняли? Я бы не стал нанимать ее управлять цветной шахтой в Бербанке, Калифорния, не говоря уже о том, чтобы быть вице-президентами Соединенных Штатов. Ну, немного странно быть таким же пожилым человеком, выросшим в мире, где либералы говорили нам, что ваша сексуальная жизнь не имеет никакого отношения к вашей работе, вашей способности выполнять свою работу, вас нельзя судить за то, с кем вы спите, что меня отчасти устраивает вообще-то. Внезапно вы видите, как людей нанимают на работу из-за их сексуальной идентичности и того, с кем они спят, и назначают на должность такого рода, как управление ядерными технологиями, исключительно потому, что они одеваются в женскую одежду. Например, когда это изменилось. Мы решили, что перешли от нам это не нравится, мы будем это терпеть, хорошо, делайте все, что хотите, и празднуйте это. И теперь мы все как бы вынуждены праздновать разнообразие. И мы должны праздновать способность людей выполнять свою чертову работу, а не их разнообразие. Меня бы устроил один полицейский и один пожарный по соседству, которые совсем не были похожи на меня, и у нас не было ничего общего, но которые выполняли свою работу на редкость хорошо. И я чувствую то же самое по отношению к пилоту моей авиакомпании. Да, так что же по-вашему здесь есть что-то насмешливое? Это похоже на то, как все люди в стране, которые платят за страну, добросовестно отправляют половину своей зарплаты и никогда не обманывают свои налоги, следуют всем Правилом. а затем вы нанимаете такого парня чтобы управлять отработанными топливными стержнями или такую женщину на трибуне в комнате для или такой вице-президент как этот и вы по сути показываете пальцем людям которые вроде как выполняли свой долг я думаю что это ответвление того что мы думаем что политика это важная работа а на самом деле они ничего не делают потому что в основе всего этого америка сидит сложа руки и говорит хорошо но что они на самом деле делают а если бы вы сказали, почему бы нам не назначить этого парня командиром подводной лодки? Мы бы сказали, вау, вы шутите? Из-за него погибнет несколько человек. И мы сказали, почему бы нам не назначить Джанет елин главой на Набискоу? Мы идем руководим на Набискоу, она собирается запустить его в землю. Нет, вы бы не дали ей такую работу. Вы бы не дали никому из людей, которых мы видели сегодня на экране, важную работу в вашем мире, потому что вы бы сказали, черт возьми, нет, я бы не доверил им это. Но мы думаем, мы даже не знаем, что делают политики. Посмотрите на Фетермана. Мы просто уходим, я не знаю, что он собирается делать. Собирается ли он испортить все еще больше, чем уже испортил? Насколько сильно один парень может все испортить? Это действительно просто показывает отсутствие серьезности, с которой мы сегодня относимся к политикам. В конце концов, это делает всех циничными, и вы думаете, что лучше никогда не станет. Но все может стать лучше, и лучшие люди сделают это лучше, я думаю. Адам, рад вас видеть. Большое вам спасибо. Спасибо, Такер. Значит, вы всегда слышите о том, насколько опасны правые. Никакого радикального терроризма. Они критикуют меня. Это то же самое, что убийство. Но всякий раз, когда вы видите, как кому-то публично угрожают за его политические взгляды, это похоже на то, что на 100% консерватора угрожает антифа или какая-то его разновидность. Это случилось с Чарли Кирком прошлой ночью. Он пытался посетить кампус колледжа в Нью-Мексико. Пришлось задействовать спецназ. Да, в Америке 2022 год. Чарли Кирк присоединяется к нам следующим. Воры вошли прямо в магазин Apple в Palo альто Калифорния, средь бела дня, в один из самых оживленных торговых дней в году, и просто начали воровать вещи. Никто их не остановил. Отснятый материал трудно смотреть. В это трудно поверить. У Трейса Галлахера из Fox News есть все это для нас прямо сейчас. Привет, Трейс. Привет, Такер. Пала альто конечно же, родина Стэнфордского университета в 10 милях от штаб-квартиры Apple в Купертино. Магазин переполнен покупателями, когда входят два человека в масках. Затем они начинают ходить между покупателями и перед ними крадя айфон и айпады, компьютеры с витрин. Они буквально вырывают их из защитных шнуров Один из сотрудников Apple, вот грабитель, делает объявление покупателям, угрожая физической расправой любому, кто попытается их остановить Таким образом, по законам Калифорнии, это означает, что преступление теперь включает в себя силу или страх, что приравнивает его к тяжкому преступлению, ограблению И пока идет ограбление, сотрудники пытаются держать клиентов подальше от преступников Когда кто-то говорит это? Смотрите мы должны остановить их? Таким образом, грабители не только не сталкиваются с нулевым сопротивлением Покупатели просто продолжают делать покупки Спокойно делая покупки, как будто это происходит каждый день Опять же, печальная правда в том, что это происходит каждый день Этот самый магазин неоднократно подвергался нападениям на протяжении многих лет Что касается этого ограбления То полиция сейчас разыскивает двух чернокожих мужчин Которые скрылись с места происшествия на красном хачбеке Мазда Для протокола они украли около 35 долларов с нулем товаров У полиции нет подозреваемых я только что разговаривал с адвокатом защиты, который сказал мне, что полиция, скорее всего, не ищет подозреваемых. Что еще больше стимулирует очень прибыльный бизнес в Калифорнии, в Роство? Такер? Будьте неверующими. Трейс Галлахер, большое вам спасибо. Я ценю это. В здоровых странах таких людей могут застрелить, потому что вы не можете этого допустить, иначе цивилизация развалится. Трейс Галахер, полуночники каждую ночь, самые лучшие. Вот история, которую вы определенно видели раньше. В кампусе крупного колледжа вспыхнуло насилие, когда кто-то попытался сказать вещи, которые не были одобрены ответственными людьми, администрации Байдена в Apple. Это произошло прошлой ночью в университете Нью-Мексико в Букерке. Чарли Кирк посетил кампус и пришлось задействовать спецназ. Наблюдайте. Вы все понимаете. Кто вы такой? Идеальный репортер-террорист. Вы репортер. Он белый ковбой. Вот в чем он прав. Что вы думаете о полицейских? Копах. Вы знаете, что я скажу? Американец. Американцы. Особенно копы. Оно угроза no это гордые мальчики в каноне. Чарли Кирк, основатель и президент Turning Point USA. Он присоединяется к нам сегодня вечером. Чарли, большое спасибо, что пришли. Это было четко организовано. Многие вывески были предварительно напечатаны. Кто были эти люди, вы знаете? Это хороший вопрос. Интересно, платят ли им, и почему они проводили свои вечера в знак протеста против меня и нашего отделения в США поворотный момент. Просто для того, чтобы поговорить о Конституции США и свободе слова. Действительно интересно, когда вы пытаетесь появиться в кампусе колледжа и провести необязательное добровольное мероприятие, как сильно злиться другая сторона. Но это очень важный момент для людей, чтобы признать и понять, что другая сторона — левые, радикальные левые. Они ведут себя как те же самые внутренние насильственные экстремисты, против которых сейчас организовано все федеральное правительство. И нам говорят, что это на стороне американских правых. Идите, посмотрите на эти кадры. Это гордые мальчики? Это американские правые или эти консерваторы? Нет, эти люди слева, и мне интересно, кто их финансирует и кто за этим стоит. Это уже третий раз в этом семестре, когда мы проводим мероприятие в этом кампусе. Два других пришлось отменить или резко прекратить из-за вмешательства этих людей. Поэтому я отправился туда с личной миссией, потому что, кстати, единственный способ, которым мы сейчас проиграем, это если мы не появимся. Поэтому я отправился туда вчера вечером, чтобы послать сообщение каждому из этих людей, послать сообщение всем, кто смотрит, что мы будем отстаивать свободу слова. И вы не сможете срывать наши мероприятия или запугивать наших студентов силой. И, к счастью, мероприятие прошло очень хорошо, несмотря на их лучшие протесты и насилие. Вчера вечером три человека были арестованы. Я заметил, что их приметы такие знакомые. Вы расист, вы сторонник превосходства белой расы. Я случайно знаю, что вы когда говорите о расе для общества дальтоников, что является противоположностью противоядию от расизма. Почему это всегда так оскорбительно? Вероятно, есть вещи, в которые вы верите, они не нападают на вас за это, но они назвали вас сторонником превосходства белой расы, и они всегда так делают. Почему? Во-первых, потому что большинство людей съеживаются от страха, когда их называют расистами. Они почти расисты. Они впадают в состояние паралича. Мы живем в эпоху вооруженных обзывательств, когда люди немедленно просят прощения и извиняются без всякой причины только потому, что их так называют. Но есть и другая причина. Это потому что что современные левые, постмодернистские левые, они не верят в свободу слова. Они не верят, что вы личность, созданная по образу и подобию Божьему. Они верят, что вы член группы коллективной идентичности, и они верят, что затем они могут заткнуть нам рот, просто назвав нас сторонниками превосходства белой расы и расистами. Я пригласил каждого из них прийти на наши мероприятия, чтобы они могли взять микрофон и изложить свою точку зрения. Но они не верят, что речь это ценность. Все, что их волнует, это сила и власть. Это та страна, к которой они пытаются нас привести. То, что произошло вчера в Альбукерке, не является с отклонением от нормы. Это грядущая достопримечательность. Это то, что скоро произойдет по всей стране, если мы не сделаем все правильно. Мы победим, когда появимся. И последнее, что я скажу, несмотря на все, что СМИ говорили за последние пару недель поколений Z, хорошая новость заключается в том, что за последние пять лет молодые люди стали на 13 пунктов менее либеральными, согласно утренней консультации. Я не думаю, что вчерашнее поведение популярно, я не думаю, что это символ целого поколения. Это просто полный тупик. Это просто темнота так что я надеюсь что вы правы в этих цифрах чарли кирк рад видеть вас сегодня вечером спасибо вам спасибо вам итак вот история которая должна быть главной в каждом выпуске новостей она должна быть на первой полосе каждой газеты человеческий вид возможно не сможет продолжать свое существование потому что количество сперматозоидов упало так сильно так быстро что через несколько лет детей больше не будет что происходит и почему никто об этом не говорит мы рассмотрим этот вопрос после перерыва Таким образом, все меньше людей заводят детей, а у тех, кто заводит, становится меньше детей Почему это так? Мы сняли целый документальный фильм на эту тему Так что всегда предполагалось, что это культурное явление По мере того, как люди становятся богаче, у них становится меньше детей Но оказывается, что на это могут быть биологические причины, химические причины, а это очень важно Итак, новые исследования, опубликованное в ведущем журнале Human Reproduction Update, показывает, что во всем мире, не только на Западе, но и повсюду Среднее количество сперматозоидов у мужчин снизилось более чем на 50% с 1970. 3 по 2018 год. Таким образом, если эта тенденция сохранится, мужчины не смогут иметь детей, скажем, еще через 50 лет. Значит, это кризис. Как же это не кризис? И все же СМИ вместо того, чтобы освещать его, критикуют людей за то, что у них слишком много детей, таких как Илон Маск. Очень странно. Посмотрите на это. Уникальное пронаталистское движение, как сообщается, возглавляют в основном белые миллиардеры, технологи и венчурные капиталисты, которые рожают как можно больше детей, чтобы противодействовать последствиям сокращения населения. Кто-то в сообществе Остина обратился ко мне, чтобы предположить, что у Илона было больше детей, чем общественность предполагала ранее. И что это на самом деле может быть частью своего рода более широкого проекта. И в конце концов, это оказался более широкий проект по спасению мира. Они считают, что на самом деле это их обязанность отдать как можно больше себя остальной планете Земля. И да, в этой точке зрения наверняка замешано какое-то эго. Итак, проблема в том, что у Илона Маска слишком много детей. Что вы думаете об а Илоне Маске? Вероятно, это не настоящая проблема. Доктор Кармен, профессор репродуктивной эпидемиологии в Гарварде. Она присоединяется к нам сегодня вечером. Профессор, большое вам спасибо, что пришли. Эти цифры кажутся таким людям, как я, которые на самом деле не понимают лежащую в их основе науку, несколько шокирующими. Вы шокированы ими? Что они означают и в чем причина, как вы думаете? Они меня не шокируют. Потому что это то, чему я учу в своем классе. И у меня было, я говорила о сперме и яйцеклетках, о том, как мы спариваемся, размножаемся и делаем детей. И цифры не шокируют. Мы знаем, что живем в очень сложной среде, где наша окружающая среда враждебна и токсична для репродуктивного здоровья. И это связано с продуктами, которым мы подвергаемся, с окружающей средой, которой мы подвергаемся каждый божий день. Мужчины и мужская сперма находятся в упадке. И мы, как ученые, наблюдаем это уже довольно давно. Значит, вы констатируете это как факт. Вы учите этому. Продукты, которые мы используем, химические вещества в воздухе, воде и земле делают людей. В конечном счете, сделают их неспособными к размножению. Почему никто ничего с этим не делает? Я не утверждаю, что вы не способны к размножению. Мужчины производят в среднем 1 250 тысяч сперматозоидов на экулят. Итак, вы знаете, мы должны рассмотреть клинические последствия этого. У вас все еще много сперматозоидов в каждом эрикуляте, и для рождения ребенка требуется всего один сперматозоид. Как вы можете знать, а можете и не знать? Итак, да, так что снижение. Мы действительно не можем предположить клиническое значение этого. Мы точно знаем, что концентрация и количество сперматозоидов снизились. Мы знаем, что окружающая среда играет в этом большую роль. Это роль номер один, которая не связана с генетикой. Генетика не изменилась за 50 лет, но окружающая среда изменилась. И мы видели, что мужчины стали толще. Они а не стали не здоровее мужчин в целом ухудшается. И в результате этого мы видим показатели этого в сперме. Но мы также видим изменения в уровне тестостерона у мужчин. Мы видим изменения в сексуальной активности мужчин, в том, как повысились их настроения, их энергия, уровень депрессии. И это плохо и для женщин тоже, потому что гетеросексуальные женщины хотят, чтобы мужчины были здоровы и счастливы, а женщины хотят получать сексуальное удовлетворение. И если мужчины, ну если их здоровье в опасности, то и наше здоровье тоже в опасности, что действительно важно для той работы, которой я занимаюсь. Все, что вы сказали как не ученый, кажется неоспоримым, похоже на здравый смысл и коренится в общечеловеческом мировоззрении, которое я ценю. Но я спрошу вас еще раз, как вы думаете, достаточно ли это освещается? Это кажется огромным событием. Нет, я не думаю, что это вообще получает достаточное освещение. И я думаю, что та часть, которая не получает достаточного освещения, связана с тем, как наша окружающая среда влияет на наше репродуктивное здоровье и нашу эволюционную репродуктивную способность. И это касается как мужчин, так и женщин. Так о чем же мы говорим? Мы мы говорим о пище, которую мы едим, в воздухе, которым мы дышим, воде, которую мы пьем. Наша окружающая среда оказывает огромное влияние на нашу репродуктивную способность, и мужчины становятся все толще. Мы знаем, что, например, диета с высоким содержанием жиров приводит к снижению уровня тестостерона, а также к снижению выработки спермы. Так что в этом играет роль множество факторов. Диета – это очень важный фактор. Окружающая среда – еще один важный фактор – образ жизни, курение, употребление алкоголя, марихуаны. Все эти вещи оказывают важное влияние на результаты, которые мы сейчас видим в этом большом мета-анализе, который вы прокомментировали. Так что этому способствовало множество факторов. Это не какая-то конкретная вещь, но есть много вещей, которые мужчины могут сделать. Мы оказываем влияние на нашу окружающую среду. Мы каждый день делаем выбор, выбор образа жизни, выбор поведения. У мужчин есть выбор изменить свой рацион питания, отказаться от курения, заниматься физическими упражнениями, похудеть, выбирать более здоровые продукты в своей повседневной жизни. Средства личной гигиены содержат огромное количество химических веществ, которые, как я изучаю, связаны с такими вещами, как фталаты и фенолы. БПА например, Идех ⁇ это два химических класса, которые, как мы знаем, вредят мужчинам и мужской репродукции. Они антиандрогенные и эстрогенные. И да, мы видим эти результаты сейчас в крупных исследованиях, которые говорят нам о том, что количество мужской спермы снижается. И мы уже довольно давно рассматриваем это с экологической репродуктивной точки зрения. И да, я надеюсь, что многие люди услышат то, что вы только что сказали, и отнесутся к этому серьезно. Я ценю то, что вы пришли сегодня вечером, профессор из Гарварда. Спасибо вам. Спасибо вам. Итак, в Нью-Йорке всегда были крысы, большие крысы, большие норвежские крысы, гигантские крысы, крысы, которые могут вас съесть, но сейчас крыс больше, чем когда-либо. Поэтому город нанял дерзкого крысиного царя, чтобы решить проблему крыс раз и навсегда. Это сработает? Будет ли крысиный царь успешным в Нью-Йорке? Два профессиональных крысолова оценивают этот план борьбы с крысами после перерыва. Похоже, что Сэм Банкман Фрид, возможно, провернул самую крупную аферу в истории. Но он, похоже, не беспокоится о том, что его будут преследовать за то, что он, по-видимому, нажился на миллиардах, потому что он знает регуляторов. И он второй по величине владелец демократической партии. Значит, он достаточно смел, чтобы выступать по телевидению и казаться бесстыдным. Вчера он был заголовком в Нью-Йорк Таймс на саммите по сделкам с книгами. Сегодня утром он был в программе «Доброе утро, Америка». Когда вы смотрите на классическую историю Берни Мэдоффа, там не было никакого реального бизнеса. Все это, как я понимаю, я думаю, было всего лишь одной большой схемой понции, не так ли? X это был настоящий бизнес. О, это был настоящий бизнес. Почему этот парень такой? Он не арестован? О, он не вторгался на территорию Капитолия. Он не входил в офис Нэнси Пелоси, так что в его доме нет команды спецназа. Он разговаривает с Джорджем Стефанопулосом на Багамах. Никаких проблем. Как именно ему удается ускользнуть от нас? Как ему это удается? Сегодня в честь Акера Карлсона мы поговорили с человеком, который участвовал в нашей финансовой экономике и освещал ее. А также является одним из самых честных людей, которых мы знаем по этим темам. Его зовут Макс Кайзер. Он крупный биткоин-инвестор. И он оценил для нас историю Сэма Бэнкмана Фрида. Вот ее часть. Сэм Банкман свободен. Ключ к его империи мошенничества заключается в том, что он создал свой собственный токен игровых денег, называемый ЭТ. И он смог создать его без какого-либо надзора или каких-либо связей с чем-либо, лежащим в его основе, придавая ему какую-либо ценность. И это целая криптографическая афера, которая происходит на крипторынке, где отдельные люди, он не единственный. Есть много людей, которые создают эти так называемые альт-монеты или мошеннические монеты. И они создают, Эфир, это еще один, или кардана, или ксерпе. Все эти монеты только что созданы, а затем они размещают эти монеты на бирже друг друга, а затем покупают их друг у друга, чтобы создать цену, а затем они используют повышенную цену, которая теперь является залоговой стоимостью, чтобы купить что-то, как это сделал Сэм Банкман-Фрид, настоящий сэр поместье на Багамах. Не так ли? Значит, это схема Понци. И подразумевается, что в афере с кризисом Сэма Бэнкмана участвует никто иной, как Гэри Генслер из СЭХ, который давно должен был сообщить об этом. Но мы выяснили, что он действительно замешан, и что есть, что я бы назвал сговором. А проблема в том, что в Америке у вас есть страна, которая правит клептократией. Каждое учреждение в Америке так или иначе связано с Уолл-стрит. Все они были финансиализированы. Они используют дешевые деньги. Все они взаимно обеспечивают активы друг друга, используя эти деньги для покупки реальных активов, и они фундаментально подрывают экономику, что приводит к инфляции, что приводит к безработице что приводит ко всевозможным дисфункциям в экономике, в нашей медицинской системе, во всех учреждениях. Все это восходит по сути к дерегулированию, которое произошло 40 лет назад и привело к финансиализации и чрезмерной задолженности, чрезмерному использованию заемных средств в экономике. И теперь, в 2022 году, поскольку процентные ставки растут, это конец миражу. Пузырь лопнул. Скандал секс и скандал с Сэмом Банкманом Фридом были похожи на последние отбросы 40-летней вакханалии дешевых денег, отсутствие регулирования и нечестных банкиров. Кстати, все это правда. И имейте в виду, что Джо Байден сделал одним из ответственных за это людей бывшего председателя ФРС Джанет Йелен, министра финансов. Никто ничего не сказал. Это Макс Кайзер, полное интервью доступно прямо сейчас на Fox И Итак, у Нью-Йорка много проблем, у Нью-Йорка, но одна из них проблема с крысами. И мэр Нью-Йорка говорит, что он не любит крыс, поэтому они только что опубликовали объявление о вакансиях для дерзкого крысиного царя. У успешного кандидата будет, цитирую, общая аура плохого самоуверенности в соответствии с со объявлением о вакансиях. Успешные кандидаты также будут обладать яростной ненавистью к паразитам и, цитирую, стремлением, решимостью и инстинктам убийцы, необходимыми для борьбы с настоящим врагом. В безжалостной популяции крыс в Нью-Йорке. Это звучит как план успеха. Мы подумали, что посоветуемся с экспертами. Дэйв и Джим будут знать, что они близнецы. Они профессиональные крысоловы. Их бизнес называется Twin Home Experts, и для нас большая честь видеть их сегодня вечером на шоу. Спасибо вам обоим. Я выберу наугад. Джим это сработает? Да, когда дело доходит до охоты на крыс и уничтожения крыс, Такер, вы должны с чего-то начать. Но что будет крайне важно, так это то, что вы должны быть на два шага впереди этих крыс. Вы делаете один шаг. Это похоже на игру в шахматы стратегия должна продолжать двигаться в позитивном направлении. Так что да, убирайте весь мусор с тротуаров, с улиц, потому что когда дело доходит до крыс, они любят этот источник пищи и воды. Итак, Дэйв, позвольте мне спросить вас. Ваши братья использовали термин крысолов. На протяжении веков европейцы использовали терьеров, маленьких собак, в качестве собак-крысоловов, и они сдерживали популяцию крыс с помощью собак. Собакам это нравилось, и это работало. Почему бы не попробовать это? В том-то и дело. Мы были в окопах с этими крысами такер и наблюдали за этими крысами за интеллектом стоящим за ними мы пригласили собак мы сделали это мы пригласили змей мы сделали все чтобы быть на два шага впереди них это не могут быть просто собаки, это не могут быть просто кошки, это должно быть много разных ситуаций. Итак, вы должны взять структуру, вы должны посмотреть на заражение или даже на город, и вы должны действительно посмотреть на это с точки зрения того, где хорошо, что нам здесь нужно для борьбы с этими крысами. Так что дело не только в чем-то одном, так что это собачья работа. Но опять же, чему мы научились, находясь в окопах, так это тому, что у вас должны быть технологии, у вас должны быть собаки, у вас должны быть норки даже для того, чтобы держать этих крыс под контролем. Норки были бы классными. Значит, вы призываете к целостному подходу к заражению крысами. Джим, позвольте мне вернуться к вам и задать вопрос, который я знаю, вам часто задают. Какую самую большую крысу вы когда-либо видели? Самую большую крысу мы поймали в Вашингтоне, округ Колумбия. Она весила почти два с половиной фунта. Она была огромной. Вы можете показать своими руками, насколько велика крыса весом в 2,5 фунта. Она была примерно вот такой величины, с туловищем примерно такой толщины и хвостом. Она была огромной. Это было шокирующе. Вы можете сказать нам, где в Вашингтоне она жила? И я не хочу никого обидеть, но где в Вашингтоне это было? Это было внизу, я жил под этой палубой. Эта леди наняла три или четыре другие компании по борьбе с вредителями. Они использовали защелкивающиеся ловушки и яды. И мы пошли туда, завели собаку-грызуна и загнали ее прямо под это сооружение. Да, и Дэвид, последний вопрос к вам. Вы когда-нибудь думали, что такая большая крыса представляет угрозу для жизни и здоровья? Вы когда-нибудь нервничали рядом с крысами? В самом начале я нервничал, но нам стало так комфортно находиться рядом со столькими из них. Честно говоря, я очень уважаю крыс Невероятно, какой интеллект стоит за этим существом В конце концов, мы все становимся туземцами Я вас не осуждаю Я ценю то, что вы оба ребята пришли и дали нам представление о маршрутном бизнесе Большое спасибо Мне очень приятно Спасибо, что пригласили нас Так внезапно вы много услышали об Эск Ее продвигают все Это идея, что вы инвестируете только в операции левого толка один человек решил противостоять ЭСК, продвигая бизнес, который поддерживает Америку. Далее он объясняет свою бизнес-идею. Так что прямо сейчас почти каждый крупный институциональный инвестор на Западе руководствуется чем-то, что называется ЭСК. И идея в том, что это не узко определенные термины, конечно, они никогда ими не являются. Но идея в том, что вы вкладываете свои деньги в компании, ценности которых совпадают с ценностями демократической партии. И это происходит повсюду. Но есть по крайней мере один человек, который решил облегчить остальным из нас борьбу с этой тенденцией. Он создал приложение, которое продвигает компании, продвигающие Соединенные Штаты. Это Майкл Сифорд. Он основатель генеральной генеральный директор паблика СК. он присоединяется к нам чтобы объяснить большое спасибо майкл что пришли так как же как именно это работает Спасибо, что пригласили меня, Такер. Для меня большая честь быть здесь. Поэтому мы, очевидно, были очень разочарованы, наблюдая в течение последних нескольких лет, как эти крупные корпорации, которые диктуют так много нашей жизни, приняли эту левую идеологию, лучше всего охватываемый ЭСК, экологическим социальным управлением, что действительно означает, что они собираются оказать вам определенную услугу. Такие компании, как Apple, Google, Amazon, Facebook, Nike, Tiorgot, Walmart, список можно продолжать. Они окажут вам определенную услугу до тех пор, пока вы согласны с их политическими взглядами. Но в ту минуту, когда вы говорите не в соответствии с убеждениями режима дня, вы рискуете, что ваш банковский счет будет удален, вы рискуете отказаться от их платформ, или больше не сможете пользоваться их услугами. И поэтому то, что мы решили сделать во время сезона ковид. Меня очень расстроило, когда я наблюдал, как некоторые предприятия были помечены как важные, а другие как несущественные. И так часто именно крупные корпорации, подобные тем, которые мы описываем, были помечены как важные. Поэтому мы решили, что давайте продвигать малый бизнес, который делает нашу страну особенной. Мы считаем, что он необходим. Они любят нашу страну, выступают за свободу, верят в ценности, которые сделали эту страну такой особенной в первую очередь, и никогда не будут ущемлять права своих потребителей или своих сотрудников. Мы решили, давайте создадим платформу, которая выделит и прославит эти предприятия. Итак, сегодня, по состоянию на 4 июля этого лета, мы запустились по всей стране. И мы являемся крупнейшей платформой патриотического бизнеса, которую когда-либо видела страна. И мы только начинаем. Это потрясающе. Как вы это находите? Спасибо вам. Вы можете зайти на сайт publiczdatkom. Это лучшее место для начала, и все это бесплатно как для бизнеса, так и для пользователя. У нас есть сотни тысяч потребителей, которые активно пользуются приложением. У нас есть десятки тысяч малых предприятий во всех отраслях промышленности. Так что, если вы опасаетесь списания средств из вашего текущего банка или хотите купить одежду, которая не читает вам лекции о вашей политике, в то время как они сами используют рабский труд в Китае, вы можете зайти на нашу платформу, зарегистрироваться бесплатно и всего за несколько минут вы сможете просмотреть все эти различные посмотрите и знайте с благословенной уверенностью. что что вы не финансируете свою позицию? Вы финансируете компании, которые любят Америку, и которые заставляют вас гордиться тем, что вы американец. Я хотел бы покупать одежду, в которой мне не читают нотации. Это основа для меня. Майкл, Публичная площадь, рад вас видеть. Большое вам спасибо. Спасибо вам. Итак, Стейси Абрамс только что проиграла снова-снова. Она была непризнанным губернатором Джорджии. Она баллотировалась на пост губернатора и снова проиграла. Однако она не собирается возвращаться к написанию мягкого порно. Сейчас она лоббирует то, чтобы стать комиссией ФК, федеральной комиссией по связи. Это правда? Это означало бы, что она будет регулировать деятельность СМИ? Мы собираемся рассмотреть это завтра вечером. Но в то же время мы надеемся, что у вас будет лучший вечер с теми, кого вы любите. А теперь на целых 15 секунд раньше появился наш друг. Шон Хеннити.